Да, э, спасибо, Это такое хорошее введение. Да, общая мысль простая. Может быть, верху человечеству дается намек, хватит безумно перемешиваться. Так же, даже как в организме есть ткани, есть органы и так далее, они, они сплошной бульон из клеток. Да? Также и людям. Люди жили в маленьких сообществах, да, сельских сообществах, небольших общинах. И даже психика человека, она, она очень хорошо себя чувствует, когда человек живет в таком маленьком поселке. Ну, я родился в маленьком городке. А в Израиле, когда я встречаю людей, которые живут в поселках или гощу в поселках, то я чувствую там очень особую атмосферу. Очень особую, когда человек имеет постоянный круг общения, вот, скажем, несколько сотен людей, у него какие-то механизмы очень хорошие пробуждаются, в отличие от городского жителя, перед которым много людей мелькает, и для которого проходящий человек – это просто такой вот, Мысленный барьер между собой и не имеет, как-то сохранишься, когда тысячи людей перед тобой проходят. Вот. И если коронавирус вынудит нас вот подумать о том, как жить в таких поселках, может, небольших, а общаться больше по интернету, а с другой стороны, средства общения по интернету могут стать хорошими. Не только как зум, а такая виртуальная реальность, чтобы ты почувствовал даже, что человек рядом с тобой сидит. Потому что очень важно, допустим, видеть язык тела. А я не знаю, меня слышно? По-моему, мой интернет совсем уже загибается. Слышно ли меня? Все, все. Да. На интернете оправданы. Да, у меня там уже ужасный интернет, я чувствую. Миша, Миша, есть работы значит, о том, что где-то порядка, даже коэффициент какой-то, порядка 50 человек, это тот круг, который оптимален для человека. Больше С большим количеством он не может общаться. Ну да. И, комфорт, да. И если этот круг присутствует вокруг него физически, это благотворно влияет. Я даже, когда встречал... Да. Людей, живущих в маленьких поселках или сам гостишь там. Чувствуешь, это люди намного более теплые, у них эмоции больше в порядке, чем у городских жителей. Вот. И вот это чувство у меня хорошее, если коронавирус вынудил бы нас жить в таких поселках, общаться хорошо по интернету, как я начал говорить, там прервался связь, по-моему. Алло, слышно меня? Да, слышно. Да, сейчас нормально. Значит, средства общения по интернету тоже нуждаются в улучшении. Мы уже сейчас, слава богу, видим выражение лица, и то это иногда крупно, когда ма маленькое количество общающихся на зуме. А человеку еще важно видеть язык тела, допустим, да? Потому что жесты и все это улучшают. То есть, когда появится средство общения, которое ближе к виртуальной реальности, что можно будет приближаться, отдаляться, переходить от группы к группе, людям станет еще лучше, и эти средства, они технически сейчас возможны. Я думаю, что будут усилены развитие. И еще один момент, связанный с маленькими поселками. Сегодня мы знаем, что люди живут в маленьких поселках, а дети ездят каждый день в школы. Большие школы, намного поселков и мне это тоже не, не очень нравится. Поскольку есть общая кризис образования и просто не хватает хороших учителей, то мы видим альтернативу, то, что называется Академия Хана, где Салхан, Сальман, Сальман, Сальман Хан, по-моему, он просто всю программу средней школы бесплатно вывозил на интернет. Он, он просто гениальный учитель, прежде всего. учитель один на много миллионов. И, кроме того, там все полностью организовано. Там с домашними заданиями, с автоматической проверкой и даже с возможностью учителя делать класс, то есть объединять учителей, учеников в классе, следить за прогрессом каждого из них, если нужно поддерживать. Там дополнительный вход для родителей есть в эту систему. Родитель может знать, как его ребенок себя в школе чувствует. И это открывает возможность еще делать разновозрастные классы. Если в вот возрастном классе дети вынуждены конкурируют, это немножко тяжело для тех, кто не является наверху пирамиды не отличники, они часто они очень уют. Э -э, слышно меня? А то... да, да, да. Да. да, да. Вот. Э, Разно возрастном классе, наоборот. Э, ну, такая простая модель. Э, каждый ученик там с компьютером проходит свои уроки в Академии Хана. Но, кроме того, э, старшие опекают младших. Может, те старших, которые более продвинутые, могут не одного, а двух-трех младших опекать. И намного более теплые отношения могут сформироваться. Это как в больших семьях, где много детей. Мы уже от этого далеки. Но люди, допустим, в религиозном мире, автотоксальные евреи, они это хорошо знают. Когда -э хорошая семейная традиция, старшие дети опекают младших, в результате все вырастают в каком-то смысле эмоционально более нормально. И таким образом в маленьком поселке можно будет иметь и школы, которые внутри поселка, и будут объединены. Ну, кроме того, что ученики, конечно, тоже со своим более широким кругом могут в интернете общаться. Значит, моя основная мечта – дать людям почувствовать, что это может быть хорошо, что это может быть лучше, чем мы живем сегодня а не хуже. И кроме того, тема, которую Михаил все время поднимает, это сельскохозяйственные роботы, что этот поселок, на нем может быть участок семьи каждого дома, и, собственно говоря, может большой частью сельхозпродукции очень хорошей и качественной себя полностью обеспечить. Ну вот такое видение будущего, к которому коронавирус нас уже частично приблизил. Вот мы общаемся на Zoom, и и общение стало намного более богатым и энергичным. Вот Михаил, между прочим, как руководитель Дома ученых на Тане, тот, наверное, засвидетельствовал, что жизнь стала намного более насыщенной да, интеллектуальной. Ну вот я более видел. Да, конечно. Ну вот э, на последнее, значит, я могу сказать, что если будут создаваться оазисы в да, Медеве, значит, а вот... Э, когда была вот эта создания рощи в честь ученых и патриантов, так? нас туда возили, значит, места хорошие. Так? Значит, и если вот такие оазисы повсеместно будут создаваться и стимулироваться создание таких оазисов, значит, а это возможно, технологии уже позволяют с использованием, значит, солнечных вот этих вот пленок, которые позволяют с одной стороны пропускать солнечные лучи, которые полезны для растения, а вторую половину значит, используют для энергетики и так далее. То есть действительно создавать комфортные условия. Если мы создадим комфортные условия, то значит, для умных евреев а большинство евреев умные так, значит как раз это будет мощнейший стимул значит, вот такой децентрализации. Да, да теперь вот то что миша говорил значит так тут можно говорить значит о фантомном круге общения так в пределах допустим до 50 человек так, а что такое фантомный круг общения это не обязательно значит в пределах локальной какой-то территориальной общины, значит, так. И тогда можно говорить о децентрализированных таких фантомных обществах. Значит, причем, Миша, еще что можно, так. Значит, вот этот вот круг общения может быть по всему миру, допустим, вот тебе там, значит, сподобалось, так, по-украински, значит, какой-то, кто-то, значит, в Австралии или где-то, так, значит, ты с ним общаешься. А то ли мы в Мариупольске, допустим. Под, подожди, подожди, так. но смотри, но ну, мне кажется, технологии, так, значит, в ближайшее время позволят, значит, преодолеть языковый барьер, так. Основная проблема, мне кажется, для Израиля, так, Значит, это то, что русскоязычные не могут освоить еврит, значит. А говорящие смотрят на нас высоко, значит, так, и локти разводят для того, чтобы мы не попали в их общество, так. А если я с помощью смартфона, так, значит, могу общаться с любым на любом языке, так, значит, это будет мгновенное общение. Значит, мы не будем замечать, что мы говорим на разных языках. Миша, вот как это, мне кажется, задача очень важная и очень красивая значит, для твоих коллег, для тебя. Вот как сделать так, чтобы можно было разговаривать. Значит. Сейчас Эти, к этому я... очень вы, вы, вы знаете, по-моему, уже даже в скайпе уже есть эта возможность. Но, но ее надо сделать повсеместно. Ну, представь, себе, представь себе, вот тот миллион значит, русскоязычных специалистов, которые, ну, не специалисты, но тех людей, которые прибыли, если бы они бы общались на равных со всеми остальными, так, то это было бы супергосударство. Я согласен. Сколько мы теряем? Вот. Поэтому мне кажется, что это, эту задачу надо ставить уже на государственном уровне. Вот. Но, но главное, чтобы людям понравилось селиться в поселке И как Гершин сказал, что если условия хорошие, и то, что мы с Михаилом говорили, э, в Америке, в Европе, это сейчас площадь рядом э, работники хайтековских пирм из больших городов переселяются в маленькие городки. Они могут работать по зуму. У меня знакомый показывал мне огромный он купил домик. И там несколько дунамов, огромный садик, там курочек разводит и так далее. Оно уже все становится. Главное, в Израиле разрешить людям. Вот это очень, очень, важный, очень важный момент. Ведь сельхоз земли у нас, я посчитал, Примерно пол Дунама на человека сегодня. Там около 9-10 миллионов Дунамо в сельхоземле. Вы знаете, Дунам это 32 на 32, это тысяча квадратных метров или 10 соток. Вот считайте, 5 соток на человека. Значит, если придут роботы сельхозроботы, которые смогут качественно обработать участок земли возле дома, что я называю качественно, чтобы он полноценно использовался, чтобы он давал урожайность не хуже, чем в саду или на поле, там, в Чебуце и Машаре. Тогда можно было бы изменить земельную политику. Сказать, мы людям разрешаем свободно на земле, вот при этом условии. Там должно быть какое-то количество урожая, это сейчас очень легко и сверху наблюдать. А если вдруг человек не справится с этой задачей, если у него есть желание, вот эти роботы, роботы, он может даже сказать, я не, не, не эксперт, я этих роботов подключаю к высшему уму. И этот ум уже спросит только, что ты предпочитаешь, какие виды продукции, и позаботится полностью, чтобы на его участке было продуктивно использовать. Ну, а если найдутся такие злостные, которые скажут, вот не хочу и все, то с них просто можно было бы такой налог брать, который бы все это серьезно. Тогда бы у него был участок по цене виллы. У нас же огромная разница сегодня между ценой сельхозземли да, и ценой земли под застрой. И сегодня это правильно, потому что если не делать этой разницу, то просто заасфальтируем Весь Израиль. Но если вот эти новые технологии придут, то вот это удовольствие жить в Вилле и кушать вот этот э, свежий помидорчик мягкий, с тоненькой э, кожурой, Они а вот эти твердые, как булыжники, которые к нам из магазинов приезжают, потому что их так удобнее везти. И все остальное нам намного вкуснее будет жить во всех отношениях. Миша, значит, ну тут можно как? Значит, минимальную какую-то площадь, значит, где ты можешь делать, не делать, значит, так она должна просто быть закреплена. А уже если ты хочешь как-то развиваться, это уже другие условия. Значит, теперь ты говорил о тех землях, которые можно сейчас осваивать, так? а в принципе надо стимулировать, осваивать всю площадь. И технологии ну, позволяют значит, это делать. Но просто это должна быть государственная политика, значит, которая поддержки значит, вот такого, таких начинаний. Для того, чтобы эта политика возникла, нужно создать пробное хозяйство. Одно, несколько, где продемонстрировать, что возле дома можно выращивать так сельхозпродукцию, чтобы земля со стопроцентной эффективностью использовалась, там включая даже крышу дома на нем там теплицу или еще что-то виноградник можно делать и так далее. сейчас что энергетика. А, с Володи Файнбергом, так написано: солнечные панели на крышах теплиц, ресурсы зеленой энергетики в Израиле. Я помню ваш доклад, Вы... двойное использование солнечного света. Да, да, да, вот это а, вот, конечно. да, это оттуда. Угу. Это хорошая идея. Там большие площади. А да. Тем не менее, растения тоже нуждаются в солнечном свете. Часть да. света, а которая попадает через прозрачные я стены, я через я... прозрачные да. стены, да. они используются. Там, где да. а вот, да. а вот, Миш, дай-ка дай я сложу, так. Значит, э, в Калифорнии, по-моему, так, значит, провели такие значит, исследования. Значит, э, солнечная пленка так, которая пропускает свет для значит, фотосинтеза растений. Так, именно тот спектр, который нужен. Так, и поглощает эта пленка значит, тот, те составляющие спектра, которые вредны для растений. То есть, то есть она полупрозрачная? Ну да, она прозрачная, она как фильтр. Она да. Да, как фильтр, так и... И что получается? Соотношение, значит, один к двум. Один к одному. Так? То есть половина энергии, значит, преобразуется в электроэнергию, а вторая солнечная энергия, значит, так передается. Так? Под этой пленкой, под э... да, ту остальную часть энергии можно использовать для того, чтобы для всех нужны теплицы. На насосы, там, значит, и так далее. Множество функций, так, значит, и таким образом, значит, мы создаем комфортные условия для растений. Значит, комфортные. Это можно регулировать, естественно, все. Так, значит, и всю энергетику. Так, причем часть энергии можно отдавать еще и наружу, потому что не все необходимо для этой теплицы. Значит, это касается теплиц Это вот они делали. Так, ну, а для Израиля можно вообще, значит, если такую пленку над полем, представьте себе над полем, так, значит, и создать комфортные условия для той растительности, которая там растет, причем подбирать для каждого, значит, могут свои условия, так, значит, помимо того, что это позволяет действительно улучшить урожайность, так, это создает комфортные условия для тех, кто работает на этом поле. Почему? Потому что под этой пленкой температура будет где-то градусов на 10 меньше, чем, значит, в том поле, в котором сейчас работают филиппинцы или кто-то там еще. Значит, таким, да, и мы, в принципе, можем, значит, даже пустыню, там, где сейчас пустыня, так, за счет вот таких солнечных навесов, значит, снижая температуру, значит, мы можем там создавать оазисы. Да. да. То есть это, вот эти технологии за ними будущее Совершенно только, только такое сомнение, что если подобная пленка имеет большую площадь, то ввиду того, что в Израиле бывают очень сильные ветра, особенно когда ломается хамсин и так далее, вот такая пленка имеет большую парусность. Ее снесет при первом же окончании первого же хамсина. Ну, надо конструктивно предусматривать это все. Конструктивно. Значит, ну, а если посмотрим в городе, значит, у нас вот эти вот тенты, которые есть площадках детских и так далее они все сохраняются. Это очень прочный материал, типа брезента. основа должна быть прочной. Там может быть какая-то адаптация. Может быть, в принципе, во время Хамсина это может как-то далее То есть это уже конструктивно-технологические вещи. Анатолий не о высокомолекулярном полиэтилене, которое суперпрочная вещь и довольно-таки прозрачная. Так что есть, конечно, быть решение. Да. По поводу существующего расселения в Америке, Канаде, мне приходилось и там, и там наблюдать. Дело в том, что мало кто сейчас живет в городах. Они в спальных районах в основном. Да. У каждого есть участок. Правда, там не очень много любителей заниматься сельским хозяйством. Там, в общем, травяной покров, главным образом. Ну, для детишек, там всякие игры и прочее. Вот. А в Лондоне я обратил внимание на такую вещь, что… Э, три этажа со входом, да. Когда? Что? В Лондоне три этажа со входом. У каждого свой частный вход с улицы. Нет, я и хотел про канале. другое сказать. Там, же мы были, мы были в еврейском районе с товарищем, который там живет. И, он, и мы обратили внимание с женой, что как-то все идеально, аккуратно пострижено. Идешь, там километры, и все в порядке. Мы спросили, это что, народ такой упорядоченный? Он сказал, и да, и нет. Больше от муниципалитета зависит. Если они видят, что вот эти растения плохо подрезаны или вообще не обработаны, они накладывают такой штраф, что лучше садовников позвать, чем вот этот штраф платить. То есть есть средства управления эмоциями населения, чтобы все было правильно. Да, а с роботизацией, так этот вопрос вообще решается очень просто. Ну, когда Р это будет. Робот там пылесос. будет, это так. Но будет. У, вас же, у вас есть пылесос-робот? Нет, а зачем? Пылесос-робот, он недостаточно эффективен, и он не делает то, что я хочу. Вот ну, Пылесос -пуль -пуль типа Тайсон, Тайсон по-моему, всасывает почти весь ковер, если его оставить наедине. Не знаю. У меня вот этот, жена такой завела значит, шустрый пылесос. Так он в комнате ходит, иногда шумит, мешает, так его выгоняю. когда надо, он идет к розетке, подзарядиться. Нет, это вещь хорошая. Но только по виду размеров она ограничена в смысле эффективности всасывания пыли, я по своему старому ковру прохожу, он как новый. Просто все блестит и действительно ничего нету, Потому что там разряжение где-то больше, чем полуатмосферы. Почти целая атмосфера. Две трети, может быть, больше. Так, такой мощный поток, что все захватывает. Но для этого нужны лопасти, для этого нужен объем. А ну, это, то, диск, это диск то, размером 30... 30, это, это все решаемая проблема. Да. Я должен сказать, прогресс в робототехнике удивительный. Вы, вы, вы знаете, что произошло за последний год? Вот это фирма Boston Dynamics. Она уже и человевека подобных, и собака подобных роботов научилась делать, которые по динамичности и пластичности... Уже даже не человек, а какой-нибудь олимпийский спортсмен. То есть исключительно прогресс. Мы даже, нам даже трудно представить. Для сельского хозяйства они, конечно, не очень нужны такие, но вот эти манипуляторы, которые похожи на человеческую руку, которые могут очень тонко делать вещи, это сегодня сверхбыстрый прогресс. Я не удивлюсь, если... В течение пяти или десяти лет эта сфера будет уже освоена. Миша, ну, я думаю, но... что Значит, я думаю... сейчас появилась новая такая тенденция уже на протяжении 10 лет. Это так называемые колл... коллаборационные роботы или коботы, так? Ну, Значит, да. которые адаптированы к человеку значит, работает по его, значит, командам и так далее, это небольшие такие устройства, они перепрограммированы, их можно адаптировать, показать им пару раз, значит, и они уже повторяются тобой, так. так. что, вот такие сотрудничающие с тобой роботы, это, это та же самая собачка или вопрос по моему чувству, как я уже сказал, в ближайших 50 лет. 5-10, не 5 и Я хочу еще одной важной темой коснуться. Почему хорошо, когда производство сельского вот рядом с нашим домом. Ведь сегодня, допустим, деревья, сады, это низкорослые деревья, очень урожайные, да? Но когда дерево растет рядом с моим домом, то мне хотелось бы наоборот, мне хотелось бы в саду, в гамак, с детьми играть и так далее. Мне жалко было бы эту площадь использовать для растений. Пусть деревья будут высокие, сейчас не делают высокие, потому что их труднее собирать, труднее ухаживать. Но если появятся роботы, мартышки и белочки, и все, что между ними то сбор урожая с деревьев сделает нашу жизнь вокруг дома очень комфортной. То есть это дерево, оно и урожайное, и для человека оставляет очень много места для жизни. Более того, есть еще один момент. Сейчас стараются, чтобы урожай в один момент созрел на дереве, чтобы вот убрал, пришла машина, потрясла, убрала, и ждем следующего урожая. А если рядом с моим домом я хочу такое дерево, на котором круглый год будут свежие фрукты, и они есть, просто сейчас из-за промышленного использования от них отказались. Вот иметь свежие фрукты, овощи, а также, я не знаю, курочки, козочку и так далее, это вполне, вполне может быть реально для человека, который не занимается сельским хозяйством с утра и до ночи, а там, я не, не знаю, разрабатывают компьютеры, или физика, или биология, занимается какими-то, или ТОРУ учит. Кстати, Тор учит. Те, ну, учат. Кстати, ТОРУ учат, те, кто будут иметь свои продуктивные хозяйства. Будет меньше разговоров о том, что кто-то от кого-то зависит. Да-да, проблема. А как ты будешь детей снимать с таких высоких деревьев? своих? Не снимать. Ну, ну да, придется еще я, один. Который... Я помню, у моего деда был орех очень да. высокий. Так, Так значит, осенью он, я туда на него залазил, значит, и срывал эти орехи, и помогал. Ну да, у, у нас тоже в Виннице огромный орех. Вырос. Это же житомире так. Мама, мама посадила тростиночку. Он вырос, он закрыл весь участок, все деревья на участке немножко учахли, но от него был такой огромный урожай орехов и такая атмосфера вокруг. Что мы вполне были довольны. Нам весь год хватало. Да? Прекрасно. Тогда дронов будешь запускать, дроны, так он будет телевизор снимать. Ну, не обязательно дроны. Я думаю, будут роботы, которые лазят, короче. Зачем? Нет, лазят по веткам, он же не будет лазить. По веткам? Запросто, а почему? Если белка или обезьян, он так лазит. вы думаете, что робот не может? Ну, будет лестница, там много разных вариантов. Но еще, еще Но одна роб... важная вещь. Ведь эти деревья, они могут над на нависать над крышей дома. Мы, мы же что хотим? Чтобы площадь постройки тоже не отнимала у урожая. На крыше можно как теплицу, как, между прочим, Гершин знает, Мим Замечательная фирма есть, да, которая теплица на крыше там. Вы знаете? Да, что такое я слышал, да. Это Но, а, на весь Израиль ходят да, Подводят воду и там, растения. Ну, я думаю, что нам не ехать, значит хватит. Значит. А кроме я того, хочу... большое дерево, если оно нависает на дома, оно использует... нам что надо использовать? Весь этот солнечный свет и воздух, да, который нужен растениям, чтобы он использовался. Большое дерево будет его использовать тоже. Два варианта. Или виноградник. Много вариантов. Да. А у этого дерева корни, так еще <смех> <смех> фундамент подорвет. Ну, да. То есть вы хотите роботов-кротов тоже разрабатывать? В корни подъедали, если они сильно… <смех> <смех> ну, это, да, это все интересно, <смех> <смех> <смех> <смех> что там можно использовать. А потом фантазия. Хочешь так, пожалуйста, хочешь так. <смех> <смех> это, это, <смех> это, <смех> это, <смех> это творчество. Правильно, правильно. Я как раз хотел... Вы все время Правильная. говорите о возможности для творчества, там огромные возможности для творчества. Да. Да. Ну вот, такая мечта. Если да. люди, где вы да. заразились, они бы поняли, что коронавирус не такая плохая вещь, если она в эту сторону нас подталкивает. Миша, причем творчество-то иррациональное, так? потому что ни один робот не догадается, значит, Создать вот это вот большущее дерево, которое еще с корневой и он скажет, это нерационально. А ты ему скажешь, а мне так нравится. И вот он будет делать так, как тебе нравится. Потому что у него будет свое собственное мнение. Да, да совершенно верно. И, и, и кстати, все отходы, мы же сейчас, бытовые отходы это мусор, да? Ведь в сельском доме практически нет мусора, вы же это знаете. Там курочкам, козочкам отдается. А если что остальное, оно может перегнить, и как уже идти. Очень Я мало может. И не нужны эти пакеты. Ведь откуда пакеты, упаковки, что мы должны привести все, да? Если большая часть будет производиться здесь же, то и в пакетах упаковках намного меньше. В общем, это целое направление. Да? Но хотя бы часть этих идей перевести на практические рельсы. Ну, надо, мне кажется, промежуточный этап – это создать коллективный мозг, где например, самим убедиться, что это хорошо, и к этому есть путь. А дальше, да, есть Технион, есть прекрасные другие университеты, где студенты увлекаются роботами, и вовлекать их в эту активность. Это просто было бы отлично. А кроме, а, а кроме того, кстати, еще одну вещь хочу заметить. Городские дома, да, опоясывающие террасами очень широкие, вокруг каждой квартиры, ну, чтобы у каждой квартиры, ну, допустим, терраса в глубину метра 8, да, и опоясывала весь этаж, и он был полностью зеленым. В Сингапуре, между прочим, такое направление оно тоже принимается. Виду города совершенно меняется. Вот эти бетонные стены исчезают, появляются... «Зеленая башня». Вот, это еще один прекрасный, прекрасное дополнение. И там тоже для робота активность, потому что человека тут просторную террасу, если он работающий, ему трудновато будет самому все сделать. Ясно, хорошо. Не, ну, значит, это направление, наверное, стоит обсуждать. Собирать вот такие семинары, обсуждения да, более широкого плана, да, значит, ну и небольшими коллективами, зачинателями этой идеи. Да, значит, да, эта штука. да, В саду, то это вообще-то удовольствие собрать самому виноград с дерева, с лозы или там, яблоки с дерева. В общем, как бы это, я не знаю, насколько это. Вот у меня, я на первом этаже живу, у меня садик. У меня есть яблоня, есть лимон, виноград, абрикос. Но это большое удовольствие вообще собирать это, ухаживать за деревьями. Ну, правда, если пять соток, то это, конечно, уже другое дело. Но вот мой отец в доброй памяти имел такую дачу, тоже как раз пять или шесть соток. И он с огромным удовольствием весь летний период проводил там. И. Ну, правда, это на пенсии, конечно. Не, но это на любителя. А тот, кто в это время хочет или отдохнуть, значит, или что-то почитать, или что-то написать, значит, то это поэтому. Ну, в принципе, для повседневной такой работы, значит, робот. Да, ну, в общем, спору нету. В принципе, эти все идеи интересны и полезны, но если мы не будем с самого начала, воспаряя в небеса, не иметь в виду некоторой конкретной реализуемой сегодня идеи и не работать ради ее, э, ну, чтобы она обросла конкретным материалом, то, в общем, это так и останется маниловскими мечтами. Но вот, вот эта идея должна как-то э, концентрироваться и прорабатываться. И... Я, я прошел мимо, услышал вашу последнюю фразу. А, ну, она хорошо. Она очень важная, она меня да. зацепила, ну, потому хорошо. что я бы вслед за тем, что вы сейчас произнесли, сказал так, а какой можно предложить набор растений возле дома, чтобы сегодняшними небольшими затратами усилий тем не менее, имеет полноценный урожай. Может быть, такие есть, какие-то фруктовые деревья или другие, которые относительно умеренные э, затраты усилий. Можно даже и филиппинцы иногда при, при, пригласить. Но с тем, чтобы э, самое главное требование, чтобы урожай был стопроцентный. Иначе государство не станет э, выделять потенциально сельскохозяйственные земли под поселки. Да, понятно. Но у меня уже есть ответ, правда, только в единственном числе на, на ваш вопрос. Какие растения? Да, да, да интересно. У меня, у меня есть лимон, который практически круглый год, три или четыре раза в год дает урожай. Если бы два лимона, которые работают несинхронно, работают в кавычках, то урожай был бы круглый год от этих двух лимонов постоянный. Да. Китайские вот, лимоны, лимоны, они постоянно значит, а? цветут. Китайские лимоны маленькие вот эти вот, они постоянно. А, по цветут. Нет, но там качество лимонов все-таки другое. Я имею в виду обычный, нормальный лимон. Это прекрасный пример. Может в нашу группу нужен еще действительно знаток растениеводства? Вот, да? Может такой минимальный набор и тогда можно было бы уже образцовывать виллу такую делать и показывать людям. Да. Значит, мне кажется, вот, исходя из того, что говорил Марк значит, по общей теории систем, значит, надо определиться с целевой функцией, так, и с теми ограничениями, которые существуют, мы, может быть, их менять, расширять, значит, так. И тогда можно говорить о полезности наших идей. Значит, если наши идеи будут полезны, так, то они получат развитие. Если они будут противоречить тенденциям, так, то... а сейчас тенденция, по-моему, децентрализации рассматривается. Я по поводу целевой функции имею некоторое предложение, которое в одном романе я прочел. Значит, у тебя есть цель какая-то. Ну, какой пример? Ну, допустим, завоевать женщину. Ну, такой бытовой пример. Ну, хорошо. Ты завоевал женщину. А дальше что? Какая цель того, чтобы что ты завоевал? Ну, жить вместе, детей вместе там рожать и так далее. Ну, а в этом какая цель, чтобы детей... Ну, и так далее. То есть... За первой глобальной целью должна следовать другая подцель, которая является более детальной реализацией первой, а у этой второй должна быть еще своя какая-то подцель, то есть такая вот последовательная совокупность целей, которая приводит к какому-то результату, и в конце концов может оказаться, что исходная глобальная цель ввиду ее общности, она не имеет особого смысла, потому что то, к чему она приводит, ну, превращается если не в абсурд, то в совсем неинтересный результат. Значит, Давайте конкретно. Сейчас, а, сейчас, а, сейчас, я... Миша, Миша, значит, вот действительно Гершин задал, значит, интересный вопрос, и значит, вас, ну, да, и к общей теории систем, так, тут можно, значит, еще подключить теорию принятия решений, так, а там рассматриваются горизонты планирования. И вот если брать широкий горизонт планирования, так, на 10, на 20 лет, так, то оттуда можно и брать цель, такую, значит, долговременную цель. Вот Гершин, значит, по сути дела разбил на подцели, так, а из этих подцелей конечную цель сформировать, и тогда, значит, это, в принципе, идеальная цель, это та цель, которая недостижима, у которой очень широкий горизонт планирования. Так? И вы таким образом будете всю жизнь на эту цель работать. Ну, да. в этом смысл, чтобы да. пытаться достичь бесконечной цели и... Но, но иногда, но, иногда но, есть цель, но, что она равно, чтобы она была правильной которая согласована у всех чтобы приблизить к нашему обсуждению приблизить народ Израиля к земле по-моему много людей согласны по разным причинам но согласны, что это очень важно и по причинам Миша, не, не приблизить, осознать а комфортные условия, потому что приблизить это что ну, ну, значит приблизить, приблизить? имеется в виду что жить на ничего приблизить? Ну, так я. жить на земле, получать урожай, наслаждаться тем, что это твой участок, это, вы, вы, вы знаете, когда у человека своя земля у него инстинкт пробуждается тот, который для городского да. человека вообще не ведом. Да, это я, счастье. Миша, счастье если пробуждено. ты скажешь, что для тебя будет комфортно, значит когда ты будешь жить на земле, это я согласен. Так? А просто когда ты будешь сказать, что ты будешь жить на земле, ну это, ты но, должен... Ну но мы да. уже понимаем. Я, я говорю в контексте, вы Давайте так. Согласен. З -з -з -з Зачем обговаривать я говорю в контексте вышесказанного, что это очень хорошо приблизиться к земле. Религиозным людям это понятно, потому что Тора на этом основана, что земля Израиля разделится между семействами. Да? И думали, как об этом делать. В ту, в ту эпоху, когда были трактора, это казалось... Ну, Смешно. Ну, когда когда, когда и... цель начнется, вот так жить по Туре. Вот и все. А тут тут да? богаче. Э, э, э, Михаил, я должен сказать, тут богаче, потому что наше общество разнообразно. И не, не у всех всегда общая цель одна и та же. Но может получиться чудо, что вот эта конкретная вещь, она объединяет каждого по своей причине. Каждого по своей причине, но они находят место для объединения, что очень важно. Цель, цель должна всех объединять. Вот эта цель, да, приблизиться к земле. И то, что мы на вот эту... не, не, не. это, помидору... это, это не цель я, Подождите, я... Цель должна быть... Я не, не могу в одной фразе окончательно, я в контексте говорю. И то, что та помидора, что мы покупаем, ведь одна четверть только или одна пятая от этих денег идет к фермеру, а три четвертых идет на систему доставки и хранения, и, и, и это упростится. И то, что часть общества скажет, мы хотим только Тору учить, а наш участок будет обеспечивать нам комфортную жизнь. Очень много целей, еще раз, в контексте сказанного, не, не отдельно там, в спартанских условиях. И так далее. Они, они Конечно, могут... В конечном счете ты говоришь о комфортном, светлом будущем. Так? Да, и, и ага. спастись... А, еще очень которые ты посредством вот этого. Да? да, спастись от будущих вирусов. И ага. вообще это более... Вот этот дом автономно стоящий. Ведь в нем можно сделать еще помещение холодильник, где просто хранить годовой запас еды и даже много воды. И будет еще отдельный робот плодовщики его обслуживать. Таким образом, будет автономия, нам намного безопасность перед катаклизмами и военными разными. Даже можно подземное помещение. Ниша за, а зачем? Это все будет портиться. Ты в любое время можешь почему портиться? Ну, есть продукты, которые естественно запасать. Ну, запасать. Ну, мы, мы живем не, не очень устойчивом мире. И, не дай бог, будут, могут и любые катаклизмы, и военные действия иметь запас продуктов на будущее. Ну, ну хорошо, кто не хочет фруктов, овощей, пусть имеет там зерно, муку, сахар, воду, если он считает, что такие... Спички, соль, конферменты и так далее. Заряженные аккумуляторы, а, когда электрический Автономность очень важна. Мы живем в мире, где катаклизмы возможны. Надо об этом помнить. А может быть, надо значит, с катаклизмами бороться и, и обеспечить нейтрализацию. Это может быть когда-нибудь. Это уже другой горизонт планеты. Да, мне уже надо бежать. Да, и мне тоже так. Вот. Ну, Ладно, я думаю, что мы с пользой обсудили все эти вещи. Вот. Прощаюсь со всеми. Шабат шалом всем. Шабат шалом. Всего Спасибо большое. Здоровье. Шабат шалом. До свидания. Так, все, я выключил запись.